Такую штуку пришлось изобрести для центровки диска сцепления. Здесь головочка на 12, и с другой стороны вставлен переходник, сбитый в комплекте, в старом наборе ключей был под четырехгранник, чтобы головку держать. Вот где шестигранная была, ее немного обточил. Она идеально подошла по размеру в. Вот Двенадцатая прям хорошо в диск заходит, а это в чашку приемную, где пружинная тарелка. И все, и диск стал идеальным. Все отцентровалось, здесь затянули. Вот так все это выглядит. Четко, вообще идеально все это сидит. Значит, затянули болты. По РСД не тянутся 12 ньютон-метров. Все, диск отцентрован. Все затянули коробка собрана масло залито сальники все установлены все все готово я думаю можно коробочку установить на место убрать отсюда сальники балансира не трогал я все же сухо оставим посмотрим как походит пробег небольшой для этих сальников должно все жить ну что давайте грузин попробуем Робочка встала. Сейчас по направляющим ее. Так. Пошлица. В диске. Подклинивает в диске. Дома, что у нас? Ну, я думаю, что низ, соответственно, тоже сел. Раз эти два мы уже заправили. Так, сейчас мы посмотрим момент, с которым тянется у нас картер. Вернее, сама коробка. Так, 19 метров. Так, вот 19 ровно. Так, здесь у нас звездочка. Поехали, это у нас левый болт. Я их тут метил, когда разбирал, на всякий случай. Привычка такая есть, мало ли. Но однако я не учел ситуацию, что есть раз да? И на РС, на 1200, и на РТшке, на 1150 -й. мне было посложнее, прилично, так, не видим нам болт, место такое очень удобное, здесь как при снятии вот тут есть, я потом покажу, крепление, рама коробки подтягивается снизу, и при снятии рамы я вот таким неудобным ракурсом залез не увидел, значит, болт и открутил первый болт с коробки, а не с рамы. Попытался снять, ничего не получилось. Был удивлен. А потом глаза разум повнимательней. Так, подтянем. Здесь вообще отрутки. Ой, бита у меня не, не та. Есть. есть, есть, все, коробка на месте.